Всем привет! Сегодня прискакал с работы И надо срочно а, Бориса во вчерашнем видео Говорила, что нам Привезли стеклопакеты Вот, и надо срочно Здесь, ну-ка, тихо, собака Здесь вот уже поменяли А вот это старый, там внутри вода А вот это просто я стеколка сделал вот. И нам срочно нужно Поменять Сейчас я должен вот этот э, Оконный блок вытащить и вместо него вставить другой, который я вчера приготовил. Так. Эти окна простояли примерно 15 лет, но ввиду того, что были установлены в ППК, у них пропали в процессе эксплуатации стеклопакеты. Теперь предстоит их поменять и наконец-то доделать сами окна. Теперь мне нужно под раму, вот как здесь, запенить пеной, а саму раму приподнять примерно на сантиметр повыше. Для этого я использую клинишки. И два клинышка сделал. Вот, сейчас их буду подкладывать под раму и выравнивать. Я сегодня труженица труда покрасила эту штуку для погреба. Придется отпилить вот эту доску, она мешает подняться вверх. Забрал у сына лобзик, жил у него, наверное, месяца два, наконец-то. Ну и в итоге оказалось, что погнутая пила. все, она погнутая. Сапожник без сапог. Взял ножовку и ножовкой теперь... Как всегда, пила фоналов не вовремя. Вот так вот давать свои вещи электрические. Даже даже сыну. Такую четвертинку выпилил здесь и здесь. Для того, чтобы окно можно было выше поднять. Бесконечные примерки, чтобы было ровно и красиво. Здесь вот щелка, видите, вот я теперь ее запеню. Верхний угол совпал Заработай, время летит. Скоро совсем потемнеет. Юра нервничает. Темно уже на улице. Не получается вставить-то. Или получится у тебя сегодня? Я же уже пеной начал работать. Значит, деваться некуда. Заставлять. Позади Москва. Не знаю, видно-то хоть что-нибудь. Нет, темно так. Может, ты какую-то лампу притащишь. Завтра на работу, поэтому надо успеть сегодня. Честно. Хоть и темно. Когда день-то легче работать. Хорошо, Как Так я уже ничего не вижу. Что-то замерла, как мышка. Рассказать. Привет всем, дорогие наши друзья, подписчики, гости нашего канала. Мы продолжаем... Работу с окнами. Юрик, поздоровайся. Привет, привет. Что мы сделали вчера? Не мы, а не мы, вернее, а Юрик. Он вообще капец всему такой щепетильный. Вот, вот эту штуку положил. Запенил все под низом. Все это закрутил. Это как место подложки у нас. Ну, чтобы не покупать, мы обошлись. Какие-то испарения снизу. Чтобы железо не портилось. Железо, чтобы не попортилось. Этому железу, наверное, носа не будет. Мы <laughs> уже сколько лет. Он все это очень хорошо, все тщательно холодное. делает. например, на улице холодно. А снизу идет тепло. Образуется конденсат. А когда вот это вот... Ну вот это немного... как пароизоляция, я поняла. Я хотела сказать, мы обошлись тем, что у нас есть. Это у нас было, не знаю откуда вечно у нас откуда что-нибудь появля... появлялось. Это уже и больше десятка лет пролежало у нас на крыше. И вот мы нашли этому применение. Я им грядки закрывала одно время. Что только не делали. Короче, эти поддонов откуда-то у нас появились. Не знаю, может, с мусорки привезли. Мы любители по мусорке пошариться. Взять что-нибудь ненужное кому-то. А нам это ой ой, -ой, -ой как, нужное, как нужно. Как нужно. Хочу сказать, что Холодно стало вообще, невозможно, а, прям то, теплые вечера были. А сейчас уже чувствуется, что октябрь месяц, все холодеет, х, ой, холодает, очень холодно. Юра продолжает с окнами заниматься. Придумал еще сюда, под, под эти окна надо утеплять ему не знаю, Ты когда он... Когда он все это доделает, бедняжка. Те саморезы специальные, которые мы на крышу покупали, да? А, кстати, вот эту крышу... Сейчас, Сейчас, подожди, я пойду отойду и расскажу, что вот эту крышу, которая у нас вот на доме, вот Юра ее делал сам. И железо он это клал сам один. Ну, ребятишки таскали ему вот эти... Как эти, Юр, называются? Картинки, да? Мы специально покупали их. Маленькие. И он говорит, что так более ровно. И вообще стыков не видно. Короче, он все это сделал сам. Такой трудяшка. В принципе, он все делал сам, но крышу очень сложно. Как? Удачно все. Ну, а кому это интересно, как ты сверлишь? Очень даже интересно. Да? Ну, значит, интересно будет, что ты закручиваешь, а раз ты думаешь, что... Вот так надо только ближе показать. Значит, я сейчас что сделаю? Я с того края привернул. Лариса не показала. С того края привернул эту. Картинку. Да. Вот она. Вот она держится, видите? Вот два самореза. И с того края сейчас приверну, приверну. Потом между ними натяну веревку и буду под эту веревку подгонять все, э, ну, всю кровлю. Чтобы вот этот край, этот край был ровный. А перед тем как вот эту привернуть, там у меня деревянная подложка, ну не деревянная, как типа стропила лежат. Вот это что, птицы уже нагадили. Здесь вот я запеню, ближе, показывай. Это все делается для того чтобы было теплее не потому что мне плины делать некуда эта картина уже вот эта вот первая картина вот эта она сюда показывает она уже навсегда сейчас станет, поэтому я плину чтобы точно попасть Я думала, ты со шляпками такими. Или ты хочешь их покрасить потом? Вот смотрите, прикрутил я вот эту палочку. От этой палочки он там в конце тоже палочка. Между ними натянул шнур черный. Вот сейчас ухана что должно быть видно? Вот так, вот так, вот так. Вот, так. вот сюда аж. Вот он. Вот. Тут немножко неровно, но ничего страшного. Сейчас я буду укладывать один за другим. Вот сюда листы. Вот Готов отсюда. Готовились дольше, чем наверное прикручивать будешь так сверху ближе подходи вот отсюда сверху вот так вот, видите засовываю под низ почему под низ потому что у нас роза ветров вот отсюда то есть в основном дождь идет справа налево и поэтому так вот сейчас будем Оп. и буду равнять надо молоточек тебе, да? Ну, желательно, да. Давай, я пойду принесу. Слушай, какой, как. Да, больно жалко. Смотрите, немножко крайне ровный, но я идеально ровно не мог отрезать. Примерно выставляю их, то есть вот самый край вот здесь вот. И вот так вот пойду вперед, вперед, вперед, вперед. Ну и все, и так далее. Потом включимся. Работаем в основном по вечерам, потому что днем необходимо на работу. Ну поверни тогда. Она одинаковая, они неправильно. Друзья, у меня спрашивали в комментариях, для чего нам нужен вот этот вот навес. Не знаю, видно, нет в темноте, но покажу. А для чего он нам нужен? Мы защищали вот эти окна, слуховые. как бы, да, И хотели, ну, в плане здесь с поликарбонатом закрыть эту крышу, поднять все, закрыть. Здесь у меня чтобы были цветочки росли. У меня было очень много цветов. Я хотела их сюда выставлять. Вот эту вот грядку мы тоже планировали убрать цветочную. Чтобы здесь были цветы под этим поликарбонатом. Вот так, дорогие девочки мальчики, наша экономия состоялась светло показывает. Да? да. Вот мы так прикинули. Тысячи три, наверное, сэкономили. Это так, как минимум. Да. Ну так, без, Это без работы еще. Это еще сами наработались, конечно. А то бы мы железо бы это сдали на 3 копейки. А потом бы заплатили за него тысячи две. У нас же видео есть, где мы Я не знаю, поставим мы на это видео, нет? Ну да, наверное, поставь, покажи. Саморезы и то. У -у -у. Огуречник разбирали. И пригодились они нам. Тоже вторичное использование. Ну что, картинки прикрутил он, Юра. Осталось ой, протереть. Ну что, красить, наверное, не будем. И еще вот это вот надо все заделать. И будет чики-пики. Продолжаю видеоролик о окнах. Вот так вот я их заделал. Видите? То есть вот здесь вот запенил. Сверху положил пенопласт, который на солнце не пропадает вот а теперь мне вот так вот сверху нужно здесь сделать железку сейчас покажу как вот такая у меня будет железка примерно полтора толщиной вот, вот здесь вот под окном есть такое так сказать, место куда можно ее вставить вот я и делаю вот так вот вставлю ничего наверно гнуть не буду Здесь просверлю отверстие. Забурюсь. А это покрашу вот в такой коричневый цвет. Видите, как у меня получилось? Здесь вот утеплю. Все. Здесь сверху утеплено. Плюс подложка. Э, типа как поликарбонат сотовый. Короче, в этом году не должно продувать. Здесь все заделано. Видите? Только надо... Защитить, защитить металлом. И вот здесь накладку сделаю металлическую. Из белого металла у меня. Есть там кусочек? Ну и вот это место тоже заделать надо. Хотел сначала оторвать, а потом, думаю, ровненько срежу. Вот. вот видите, уже полосу нарисовал. И сделаю металл сюда и сюда. вот ну так как-то постараюсь. Да, забыл сказать, вот этот угол, который задел, тоже, наверное, сделаю металлом покажу чуть попозже сейчас вижу вот такие пластины вот которые буду засовывать под окно защитные Вот таких полосок мне нужно 8 штук. 1, 2, 3, 4, 5 отрезал уже. Зажимаю пластины с и шлифую их от ржавчины. Смотрите, только что я вам показывал, как я приготовил 7 пластин пока. И мне вот туда, где я подставлял, под окошко, ну, можно, конечно, и прямые их поставить, но мне хотелось бы, чтобы немножко был, немножко был изгиб, чтобы они повторяли. Вот. Поэтому, что я придумал? Я Придумал согнуть их. А согнуть как? Вот она пластина. Положил сюда трубу. Полдюйма 15 миллиметров, Прикрутил саморезы. Под них подсунул вот эту пластину. И теперь мне с этой стороны надо чем-то давануть. Можно, конечно, попробовать такими же саморезами. Но у меня длинных нету, И поэтому... Можно просверлить попробовать, но неохота портить пластину, поэтому я что делать буду сейчас. Я сейчас сделаю уголок, в уголке просверлю отверстие и попробую уголком при помощи вот этого вот шуруповерта все-таки немножко подогнуть. Вот такой вот уголок, еще не доделал, Надо вот так раз и там еще один. Вот. Попробую гнуть, не знаю как получится, должно получиться. В принципе, у меня есть пресс, но мне же надо одноразово сделать. Сначала думал через эту гнуть, но мне не нужен такой загиб. Мне нужен прямо вот чуть-чуть, поэтому попробую. Отверстие это просверлил, а вот надо еще пасочки снять. Сейчас вот так вот буду укладывать и пробую прижимать. Специальной гибочной машины у меня нет, вот я и выдумываю. Мне особой точности не надо, мне надо главное, чтобы чуть-чуть изогнулось. Короче, согнул я вот так, как и хотел. Видите, немножко угол прям минимальный. Вот. Больше мне не надо. Это вот при помощи вот этой трубы и саморезов. То есть не изготавливая специальное, так сказать, средство. Вот я тут примерку произвел вот этих своих листов. И нужно мне еще минимум Минимум две штуки, я так думаю. Короче, три штуки надо. По одной и по половинке. Чтобы у меня получилось нормально. Продолжаю я упаковывать окна. Здесь мне надо сделать вот такие сливы. Вот. Эти сливы делаю из железок. Я уже показывал. Сейчас мне надо будет вот так вот отметить ровно и отпилить. А потом то же самое сделать вот с этим железом. пластину, чтобы во время пиления она не болталась, чтобы не болталась и, естественно, не поранила мне. Конечно, может получиться щель, потому что изогнутая. И, например, надо было как-то вот так вот пилить. Ну, посмотрим, если что будем подгонять. И сверху какую-то накладку может даже сделаем. Подогнать мешает вот эта вот шишка. Камень. Спилю ее, вот видите, шишку здесь. Видите, вот настолько не совпало. Придется пилить сейчас опять. Короче, вот здесь вот вот так вот я выпилю, вот черточка. И вот немножко вовнутрь еще раз меряем Ну вот видите, практически практически совпало. У меня примерно будет. Еще не сделал, но думаю, должен доделать. То есть дочь капает сюда, переливается вот на этот слит и уходит. Единственное, что здесь вот в окне будет собираться. ну на зиму я. Я вот сюда поставлю стеколку, чтобы на него сначала. Вот так вот я выставил. Видите, щелка есть, конечно. Сейчас прихвачу в трех местах и пойду мерить сваркой обыкновенной. Прихватил из меня еще тот сварщик. Вот. Посмотрим, что получилось. Ну вот, что-то получилось. Угу. немного угол не заблел, ниже наклон делать. Ну все, почти подходит, только надо чуть-чуть еще подогнуть. Заработал малярный цех, сварочный цех. Здравствуйте. Если, если сарный закончил свои работы, видите, тут пришлось сваривать, стыковать все, тоненькое железо, из меня еще тот сварщик Аховый. Ну, ну для дома-то ты да, смог сделать? с горем пополам, ну, сделал, да. Теперь вот эта штука пойдет на угол Вот один угол я уже сделал Я уже показывал Видите, клеится у мне тут О, этот угол, клеится Наставил, что было Сейчас вот здесь дальше буду клеить И вот на этот угол пойдет Та железка Вот нам надо именно сегодня ее приклеить Потому что видите, какой солнечный день Может быть последний солнечный день Выходной имеется в виду, Потому что в такие дни я работаю, мне некогда Здесь вот еще, а ты не красила? Если в субботу-воскресенье я работал в ветруган, да, дождик шел, то сегодня прям прелесть. Ни жарко, ни холодно. Конечный этап. Пеню. Пеню здесь пытаюсь заделать, чтобы вообще мороз не проникал. Это же вам не Индия, и не Вьетнам, и даже не Грузия. Это Сибирь, Матушка. Видите, как зазралась? Вот ее надо прижать. Вот так вот все подприжал. Теперь здесь сейчас уголок надо ставить. Здесь вот раньше пенил. Пальцем раз. Ах ты, еще, еще не застыла. А вот здесь, здесь начало застывать, но еще нет уголок подсох вот видите какой нахлёст ну, наверное я его оставлю Даже нахлёст я сейчас обязательно буду проходить пеной вот и позвал на помощь ларису вот она идет сейчас смотри я буду пенить Ты вот эти два уберешь быстренько я чепок туда и ты мне потом принесешь два саморезика такие вот белая шляпка шляпкой. очередную выкройку. Видите, бумага тут все. Шлифую сейчас. Ну, сейчас ее покрашу. успеет высохнуть, значит, прилеплю. А то, уже видите, дождь собирается. Так, вот и снег пошел. Значит, делал я вот эту закрывашку окна, стекла менял, окна ставил видите, видео получилось немножко длинноватым, еще делал в октябре а сейчас уже конец ноября но тем не менее, я считаю, что сделал хорошо, наклю еще видите, поликарбонатом, чтобы вот сюда, куда затекала вода ну, у меня же окна под углом стоят вот, и здесь вот затекала вода окна-то не предназначены для такого, для уклона они должны быть немножко другие и вот я купил поликарбонат, заделал и думаю, что теперь они послужат подольше. Если те окна служили примерно лет, сейчас скажу, 12, то вот с заделкой поликарбонатом, я думаю, должно быть поинтереснее. Видите, сюда еще такая железочка должна встать. Вот такая вот, вот так. Ну, я клеил на пену, вот здесь вы видели. Поэтому это уже будет только весной. Вот это приклеиваться будет весной. Ой, торопиться, как говорится, куда есть, куда торопиться. А здесь наверху, видите, вот этот навес. Там мне кто-то вопрос задавал, что у меня не подшито, или это не подшита подшито. Здесь у меня вместо шифера будет прозрачная крыша, вот из такого поликарбоната. Вот здесь вот сделаю такие стойки из квадратиков, и здесь тоже зашью. И у меня здесь будет как бы еще и утепление и светло. Вот. А иногда даже весной, когда Жена будет, Лариса, садить помидоры. Сюда будем выносить их. И они тут типа в теплице будут. Ну и естественно, и в доме будет намного теплее. Но это планы, как говорится. если у вас планы, мистер Фикс? Да, есть на ближайшее будущее. Всем пока. Ну На сегодня я закончу это видео. Когда со всем, со уже закончу. Потом еще отдельное видео сниму. В начале видео я написал. Окна делаю в 2018 году. Сейчас март 2021 года. То, что мы показывали в ролике, полностью себя оправдало. Стеклопакеты пережили 40-градусные морозы и три снежные зимы. Сейчас находится в прекрасном первозданном состоянии. Поликарбонат исключил попадание влаги и снега. Это, конечно же, положительно сказалось на их сохранности. Я полностью спокоен за результаты своего труда. Это вид окон изнутри. Конечно, предстоит еще работа по их отделке. Но, как водится... Когда тебя что-то не беспокоит, до этого руки доходят в последнюю очередь. Всем до скорой встречи. Подписывайтесь на наш канал.